Мне так кажется, что это ранее. Ранее ты? Да. Тогда расскажи нашим предвидетелям, кто ты, какая твоя судьба была в Афгане и какие песни тобой были написаны. Ну, сейчас я полковник запаса Игорь Морозов. В Афганистане я был командиром одной из групп Комитета государственной безопасности, групп специального значения по линии разведки. В 1981 году по приказу как уже кадровый офицер отправился в Афганистан. Скажи, началась война. Какие были песни первые записаны в Афганистане? Ну вот первые кассеты, которые ходили так полуподпольно по Афганистану, там были разные песни. Самодеятельные песни написаны уже в Афганистане. Были песни и той великой большой войны 41-45 года. Видно какое-то созвучие между войнами что-то вообще есть. Были песни совершенно мирные, ну, предназначен для того, чтобы дать человеку расслабиться. Забыть о том, что он боевая машина, что вот тут вокруг кровь льется и стрельба. Опять почувствовать человека. Были песни. Их тоже записывали. Кто умел петь, кто играть на гитаре, умел. Записывали такие простые. Ну, путь до ландышей, до кирпички. Там. И такие песни ходили. Особенно в первые годы. Но они были нужны. Песнями состояния души. душе надо иногда и отдыхать. Операция на перевале Королл-Мунджон в мае 1982 года. Лазурит это камешек полдрагоценный, за которым много и высоких перевалов, среди них Карамон и Жон, Лазурит оттам навалом, а еще вот нам их надо выбивать, вот смочи вашу мать, а еще вот нам их надо выбивать, вот смочи вашу мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, Лезем прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, да умеет воевать Перевал свою Ауганова. На рассвет застает, запаленных и уставших Водка нас не берет, так что молча пьем запавших. Но дато лазури то лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою аугановать. Вернувшись домой, чтобы не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твоего Я вот видел все пластинки, которые вышли, там действительно очень интересные и мелодии, и очень трогательные слова, они отражают, так сказать, то, что переживали люди там. И вот эта песня, но не как на войне. Ты не можешь рассказать ее историю в двух словах? Но ведь написано она не про афганскую войну, не в Афганистане, а посвящается моему отцу и фронтовым его товарищам, и написано к 30-летию Дню Победы в 1975 году. Афганские песни, как ни странно, знают и те, и другие, вот и старики, и молодежь. Песня не умирает. Очевидно, это надо очень много времени, чтобы рано затянулся, а с ней песни где-то сошли на второй план. А может быть, не дойдут, потому что вы уже знаете, вот песни отечественной войны то есть они живут, несмотря ни на что, ну землянка, вот, вот, Катюша, ну, что угодно там. Такие песни. Может быть, и наши песни будут жить когда нибудь где-то. Прости, что я не добежал до вражеского дзона. На сто шагов прицел попал чужого пулемета.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 Очкарик книгачей, прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причин и смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья, покаяться за брата, прости их, нежная моя. Они не виноваты, что не спасли, не сберегли, поверь, мне их вина. Они свершили, что могли, наверх взяла война. В одной шеренге с ним я под пулями душман. Ходил в атаки за тебя в стране Афганистан. И совет верил в тот народ, который защищал. А не ним Прости мне, вражий, пулемет, и что не добежал. Я поднимаю тост за друга стали, С которым вместе шёл через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, А мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга Верного, Суровой собрата своего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, Когда бы рядом не было его. Патроны, сигареты, ли, Мы поровну делили пополам Одною плащ палаткаю согретые Мы спали, и Россия снилась И сколько бы мне жизни не отпущено Куда бы не забросила судьба Я помню, как однажды друга лучшего Свела со мной афганская тропа Фотографии любительской Еще после атаки не остыв Стоим два десантника из Витебской Устало улыбаясь в объектив И я гляжу на эту память прошлую Свеча горит и тает стеарин Мы в день последний верили с Алёшею Тот день пришел, и я праздную один